Привет, меня зовут Випер, а это мой новый ролик. Меня не было 5 месяцев, потому что я был в армии. Да, 5 месяцев, представляете? <laughs> да, нет, я не был в армии. Я сделал ремикс на трек Дуло Моргенштерна в стиле Brown Stars. Вот тайм-код, если тебе лень слушать мою болтовню. Сделал клип на него, все сделал, в общем, круто получилось. Да, я тебя обманул. Ставь лайк, подписывайся и колокольчик жми. Вот, в общем, настоящий тайм-код. Но прежде чем мотать, прослушай этот важный дисклеймер, который может предотвратить возгорание, возможное твоего пуканчика. Ха. Это видео является буферным. Это значит, что в нем нет полного наличия контента. Это лишь снипет. Снипет! Это сделано для того, чтобы попытаться поднять актив, ведь меня не было целых 5 месяцев. Это очень долго. Актив упал. Я же не буду выкладывать свою работу, в которую я вклал очень много сил, не получая никакого фидбэка. Да-да. В общем, ставьте лайк на это видео, и тогда выйдет полноценная версия. Клип, песня и все такое. Да. Будет, конечно, круто. Вот, 100 лайков, 50 хотя бы, да? 150, вообще классно. Очень круто. Давай, ставь лайк. Пожалуйста, ставь лайк. Спасибо. Тебе не сложно, мне приятно. Вот и все. Я люблю все. Я люблю всех. Да? Да. Это Макс, кстати. Подписывайтесь на канал, еще колокольчик. Да ты трясешь стол. Приятного просмотра. Тупое мясо собирает банки. Я впереди, а ты лал. Я иду Дубай, ей, мои роли. Старс, большое спасибо Бумита и Коль, и Тарас Здесь все есть, что тебе надо Поскорей беги